привет ютубчане вот сегодня мы произведем техобслуживание возможно ремонт хлебопечки горения вот такой внешний вид и вот, в середине попробуем посмотреть разобраться может что подмазать что подремонтировать Может кого-то интересует. Вот, паспортные данные. Если видно, горение. 600 Ватт. Модель BM900W. внутреннюю часть, вот неизгораемую поверхность. Мы потом снимаем обшивку пластиковую. И что у нас сейчас получилось. Все как на ладони. Можно их обслуживать, чтобы залезть под низ нам нужно открутить еще вот винтики вот. сейчас мы откроем и заглянем под низ на механику, что приводит движение а электрическая часть вот она здесь собрана на плате здесь был шлейф вот. от панели управления я отсоединил для удобства Теперь можно обслуживать, произвести осмотр мелкий ремень. Снизу мы обнаружили иное, как клино-ременную передачу, шкив приводной, который приводит в движение. Вот такой механизм, который через втулочку крутит, получается, месит тесто, вот, тесто -месилку. Теперь мы эти части значит вытрин спиртом части имеется ввиду которые трутся и есть вот такое масло вазелиновое машинное масло которым помажем для смазки. вот мы отсоединили от основания вот было все смонтировано здесь все полностью отсоединили часть у нас теперь разъемная Асмонтировано было двигатель стоял на виброподкладках чтобы не было слышно вибрации не выходил из строя двигатель но ну, а эту часть пластины основания сейчас будем зачищать и потом будем все делать в обратном порядке будем собирать потихоньку двигатель используется здесь 100 ватный проблем вроде с ним не было мы его не будем. Видимых дефектов не обнаружено. Добавим отсюда, сюда вот сюда подшипничек скольжение маслечка и так само вот сюда в заднюю часть вот между крышкой и сюда и статором можно затянуться отверточкой и добавить маслечко и будем собирать. Продолжаем сборку. Вот я уже набросал основные элементы на посадочную площадку. Тузлы. Вот Теперь будем устанавливать сюда ведомый шкив, а ведущий на двигателе у нас потом регулируется за счет крепления двигателей эксцентриком. Вот все видно. Вот так вот производится натяжение опытным путем в общем то потому что передача у нас как я говорю клиноременная проскальзывать она не должна ну просто не выходить из зацепления вот и тут зубья и на ведомом шкиву тоже будем теперь собирать дальше верхняя часть пластиковая хлебопечки одеваясь на пластиковое основание защелкиваются четырьмя защелками раз два и две аналогичные по той стороне и фиксируется снизу болтами с той стороны фиксируется тоже четыре четырьмя болтами сейчас мы произведем закрытие пластиковой части То есть вот так вот надеваем сверху и защелкиваем заканчивая сборку чего она стоит без прокрутки значит Устанавливаем, подаем на положение, делаем пробные включения. Все нормально, никаких сторон шумов не слышно тоже напряжение выдерживает спасибо за внимание ставите свой комментарий ставите лайки буду очень признателен подписывайтесь на мой канал